еще встретимся. Погнали! Все в порядке, Чика? В полном порядке. Телефон в этой дыре не ловит, а так отлично. Это вторая гонка Гран-при Радиатор Спрингс, проходящая в ущелье Щучий Хвост. Знаешь, Мэтр, опасные тут у вас дороги, тебе не кажется? Я скажу, даже на Луне дорог, лучше тутовских нету. Кирпич мне фару! Эй, начальник, закрыта дорога! С ней что-то не так? С ней-то порядок, а вот у тебя проблемы. Что-что? Я не расслышал. Для тебя тут закрыто. Что-что, я не понял. Он сказал, исчезни! А если не исчезну, порубишь в капусту своим спойлером? Эй, пога... Слушай, дискотека, давай так, три круга. Я, ты и твои дружки. Я выигрываю, еду дальше. О, а ты можешь поставить на кон одну твою канистру. Столько же тебе не нужно. Ну ладно, Погнали. тебя канистра с бензином да ладно вам хватит дуться знаете что расслабьтесь пойдите покатайтесь мы еще встретимся погнали